Приветствую всех. Меня зовут Буренков Игорь Анатольевич. На сайте стихи.ру я публикую свои э, стихи, поэмы, тексты, песен под никнеймом Гарри Ясный. И при вере в воплощении праздника Нового года хотел бы ну, пару слов сказать о себе и прочитать... То, что посвящено этому веселому и задорному празднику. Я сейчас живу в Люберцах достаточно давно, порядка 11 лет уже. Пишу стихи ну, достаточно с юного возраста в первый раз на сцену. Я ну, волей судеб вышел в 12 лет в концертном зале в городе Одесса несмотря на то, что приехали мы туда из Москвы, вот так получилось, меня пригласили, я поучаствовал в большом концерте. На данный момент основная моя специализация, я технический специалист по ремонту оборудования, систем обеспечения зданий и сооружений. То есть эксплуатируем мы, различные оборудования, которые помогают людям жить в тепле и дышать свежий воздух. Вот. А на данный момент, ну, собственно говоря, у меня параллельно я постоянно вяжу, веду и творческую жизнь. Периодически выступаю на различных мероприятиях и с песнями, и со своими стихами. Не могу жить замкнуто только в одном направлении. Это не дает мне ощущения полноты жизни, поэтому творчество для меня настолько же полноценное, как и работа в инженерно-технической сфере. Ну, начнем, наверное, с стихотворения, которое я написал сегодня по пути сюда. Я вспомнил те дни, когда я бегал и поздравлял на различных мероприятиях со, своей, со своими снегурочками в виде Деда Мороза. Учитывая мою бороду, усы, на сегодняшний день имею полное право... Так сказать, при... напи... прочитать обращение от самого Деда Мороза, Поэтому вот вам мое обращение, признание, так сказать, Деда Мороза. Я, ваш Дедушка Мороз, поздравляю всех всерьез. Я принес толику счастье, бодрость, чтоб прожить ненастья. Пусть всегда в душе лишь радость, положительный настрой. Пусть подарочная сладость принесет друзьям покой. Вместе семьи собираем В этот верный день добра, Целый год он ожидаем, Ради криков всех «Ура!». Я несу в подарок слово, Чтобы было веселей. Сохрани в себе основу, Чтобы радовать людей. Будь спокоен, Катаклизмы мы всегда переживем, Мы идем на счастье, тризну, Громко песнь свою споем. Пусть всегда на сердце счастье, Пусть всегда душа полна, от противных зол ненастей лишь растет любви волна. Вот вам мое обращение. По настроению и по состоянию я всегда пишу стихи, по сути, с положительной мотивацией. Поэтому долго, конечно, может быть, в свое время я шел к этому Состояния менялись, мозг давал различные позывы, душа терзалась, и, как шутят некоторые в определенные моменты жизни, душа хотела шампанского и конфет. А организм требовал водку и огурца. Но, тем не менее, я всегда был умерен в приеме алкоголя. И душа брала свое. И чаще всего, отказываясь даже от шампанского, я продолжал писать свои стихи. И. Хотел бы еще одно стихотворение прочитать, касаемо Нового года, который как раз тоже умудрился написать сегодня. Просто называется Новый год. В Новый год глубины счастья разливаются в сердцах. Вам при встрече скажут здрасте. С Новым годом в небесах. С Новым годом, что с землей обновляется всегда. С Новым годом нам с тобой. С новым счастьем на года. Пусть растет и обновится наш рассвет и наш закат. Пусть восход посеребрится, на вечерью будешь рад. Поздравляю и желаю новых мыслей поутру. Старых планов предлагаю соскоблить всю мишуру. Пусть все добрые свершатся, пожелания в годах. Пусть вокруг все веселятся, больше радости в сердцах. Вот такое пожелание в Новый год. Еще хочу поделиться чем. тем, что все эти годы, находясь в Люберцах, я оказался поначалу единственным человеком, который на... да, открою сегодня, собственно говоря, в некотором роде тайну. Уже 11 лет я сохраню традицию, и по всей всему новому району Красная Горка, по всем новым четырем Кварталом 77А8А это я ходил со светящимся посохом и поздравлял в новогоднюю ночь всех с Новым годом. Теперь эта традиция за, за собой повела и других людей. Последние три или четыре года я уже встречаю больше желающих переодеться и Дедом Морозом, и Снегурочкой, и очень замечательно, что мы теперь встречаем под новогоднюю ночь, в новогоднюю ночь встречаемся под одной центральной елкой на кругу, на пересечении проспекта Победы и проспекта Гагарина. Поэтому сегодня нас уже больше, я этому несказанно рад. Также несказанно рад тому, что все, кто выходит с каждым годом более скажем так, культурно к этому празднику относятся уже нет таких скажем так, эксцессов э, с людьми, которые в один веселый Новый год умудрились там на кругу запустить э, фейерверк вылезая из центрального люка своего автомобиля что чуть не закончилось печально также все стараются запускать фейерверки гораздо дальше от людей, смотрят друг за другом, помогают и поддерживают от души. Ну и вернусь к стихотворениям, я бы хотел еще прочитать поздравление не просто с Новым Годом, а более широко поздравление с Новым годом жизни. Обращусь с вашего разрешения ко всем на «ты». Принимайте это как э, мое, не знаю, более близкое с вами знакомство. И можете принять это поздравление к себе лично. Пусть будет так, как можешь ты. Пусть будет так, как мир умеет, Пусть сбудутся твои мечты, Пусть мозг их оценить успеет, Пусть необъятной красотой Ты этим светом насладишься, Пусть мир твой будет не не мой, С ним от души наговоришься, Пусть скажет мир все, что хотел, Он для тебя на свете сделал, Пусть будет так, чтоб твой удел Мудрее быть, не знать предела. Пусть многочисленной семьей тебя душевно поздравляют, Пусть самый верный друг с тобой и никуда не пропадает. Вот вам поздравление с Новым годом жизни. И я надеюсь, что радость от э, наступающего праздника будет захватывать как вас, так и ваших друзей, близких, которые смогут э, не просто душевно встретить с вами этот Новый год, но и продолжить с вами такое же яркое, свежее и приятное, доброе общение в течение следующего года, ну и последующих лет тоже. Вот э, Хотел бы, скажем так, закончить э, свою репризу, свои поздравления э -э еще более широким заходом и передать поздравления собственно говоря России то есть это поздравление с Новым Годом нашей Родине нашей прекрасной стране России нет не видел красы очище, звонче, ясней с Новым годом Россия. Люди празднуют с ней, спят под шапками снега дали, избы дома подарила нам негу, россиянка зима. Огоньки горят ярко, смех повсюду до слез, дед нам дарит подарки, россиянин мороз. Пожелать, что нам нужно, достать богаче вдвойне. Нет. Сказать громко, дружно, нашей страшной войне. Всем усилием утроить, чтоб счастливо, любя, Краше всех стран построить нам Россия, тебя. Как прекрасна она, так услышать пусть вновь. С Новым годом, страна, наша, боль и любовь. Нет у нас запасной, без, тени, без тебя нам нельзя. Расцветай же весной, села, Сё, строй, города, ты неси нас вперед до прогресса высот и счастливый народ стране славу споет. С Новым годом, Россия. Ну, на сегодняшний день могу еще, э -э скажем так, прочитать. Э -э Несколько тоже, может быть, более узких поздравлений. Я надеюсь, что это будет услышано. Поздравление городу. Небольшое совсем, но емкое. Городу. С Новым годом наш город. Рвется крик из груди, днал, нужду ты, голод, это все позади. ж ешь, строишь, варишь, расцвело все вокруг. Ты наш верный товарищ, нежный брат, верный друг. Стал моложе, не старше, юн к тебе даже дед. Будь же снова на марше наших общих побед. И добавлю о деревне. Спят под снегом травы и деревья, но не спит из ба. Веселье в ней, с Новым годом, милая деревня Нет тебя прекрасней, родней Поднялась окрепла урожаем фермером мы в мире сразу всем Новым богатырским урожаем со, своим, со своих полей, садов и ферм Лишь в тебе тепло и счастье наше Будущее и домов уют Становись еще богаче, краше Внуки песни о тебе споют Спасибо